мы хоть раз видели эротику, она встречается повсеместно. в фильмах или даже книги, книгах, когда они бы задумывались, как и когда был создан первый эротический в 1896 году на экраны вышел кинофильм «Поцелуй». Фильму это можно назвать более чем условно. По сути, это заснятый на пленку финал мюзикла «Вдова Джонс», который для того времени был просто недопустимо откровенным и пошлым. А знаете, что творилось на экране? Впервые мужчина поцеловал женщину. И тут понеслось. В вот, что там происходит. Белый муж отказывается совокупляться с молодой женой, а в свою очередь целью утолить сексуальный голод. Отдается первому встречному, а горе муженек от отчаяния клеит вас Сложно представить, но в 1950 году во Франции был снят первый фильм о гомосексуальных отношениях. Этот фильм назывался «Песнь любви». Бля, и вы знаете, там такая охреня, два заключенных очень сильно любят друг друга, но их отделяет одна стена. Из-за этого они дрочат на друг друга, а вот ебучий охранник, который наблюдает за ними, он, сука, подглядывает за ними в челочек. Стоит ли говорить о том, что режиссеры этого фильма заклеймили до такой степени, что бедняжка отказался от своего творения, но впоследствии в 90-х этот кипучий фильм признали шедевром. Если же говорить о более или менее близких к нашему пониманию словах эротика, то сказать об истоках этого явления не так просто. А вот расцвет всего этого безобразия совершенно точно пришелся на вторую половину 20 века. Во всем цивилизованном мире до определенного момента тема секса в целом была табуирована. Но после Второй мировой войны множество факторов послужили причинами для сексуальной революции в демократических странах. Пришло время перечислить наиболее значимые эротические фильмы того времени. в данной области стала биология экранизации романа Эммануэль. Хоть данный фильм и вышел на территории Франции, но даже французы не просто такие охуели, они, блядь, ну не знаю, их сознание перевернулось нахуй на все 180 градусов которым не менее значимым фильмом являлась Калигула. Режиссер изначально снимал фильмы не для всех, но всем было как-то настолько поебать, что пока он не перешел на эротику, никто его даже не смотрел. А что? Голые жопы, небритыки металлий, скудные диалоги и камера равно профит. Он не ошибся. В отличие от Эммануэли, тут присутствует более чем серьезный сюжет. Россия-матушка, надо заметить, сильно запоздала в отрасли этой индустрии. Все мы знаем, в СССР секса не было. Вот и вся причина. Сисик на советском экране не было аж до конца 80-х, но в 88-м году на экраны вышла кинолинка Вера, в котором впервые был показан половой акт. Ради этой сцены люди в принципе и ходили. Некоторые даже по два раза в день ходили. А уже начиная с 91 -го года, когда всем стало похуй, у режиссеров, по всей видимости, произошел диссонанс, следствием которого стало невообразимое количество половой ебли чуть ли не в каждом выпускаемом фильме, независимо от жанра. Будь то документальный выпуск, в мире животных или телепередача «Спокойной ночи, малыши». Вот примерно так общество, не любящее говорить о порно. Перешло в общество, которое любит смотреть порно. Не забывайте переходить по нашим ссылочкам. Ну и еще хочу в конец добавить фразу. Секс должен быть уничтожен.